Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Недавно мне в личное сообщение написал знакомый человек и спросил, как ты боролся с какими-то трудностями, когда ты там попадал ты уже терял много денег, у тебя уже было много проблем, как ты с этих трудностей выходил и как ты добивался все-таки каких-то поставленных целей. На самом деле вопрос, казалось бы, ответ на него легкий, я вам расскажу такую целую небольшую историю, это грубо говоря будет даже небольшой такой подкаст, но в целом это на моем личном опыте, поэтому я думаю это вам обязательно должно быть полезно. Первое, насколько вы знаете, если посмотрите мою историю ютуба, я уже длительное время снимаю постоянно регулярно видеоролики, были времена, когда я попал в больницу были времена когда у меня вообще ни хрена не получалось было времена когда это я терял до хрена денег и представьте после таких вот событий в жизни там что-то еще продолжать записывать видеоролики ну понятное дело руки опускаются да когда ты там делаешь какой-то свой бизнес ты много уделяешь ему времени сидишь с утра до ночи там ни хрена вообще не выходит и сегодня я вам расскажу как все таки сделать так чтобы у вас в конечном итоге все получилось потому что трейдинг это тоже такая сфера где ты приходишь хотелось бы буквально там задать месяца получить результата нифига не получается ты торгуешь вроде бы все делаешь правильно но все равно результата нет но опять же это не касается темы трейдинга это касается вообще всех сфер которые нас окружают будто это любой бизнес будто это самая обычная работа я вам приведу самый обычный пример первый день когда вы приходите на работу Допустим, вы будете работать грузчиком, например, на каком-то кране, да, там надо что-то управлять. Вы приходите первый день, садитесь за экран, ни хрена не понятно, какой рычаг тянуть, чтобы этот ковш поднялся. На второй день, когда вы приходите, вы уже хоть немного что-то понимаете. Вы уже понимаете, что этот рычаг отвечает за то, чтобы поднять ковш вверх, этот вниз. И с каждым днем, когда вы приходите и работаете на этой работе, понятно, у вас навыки становятся лучше и работаете вы, соответственно, лучше. Теперь поехали дальше. Я вам расскажу свою концепцию, я эту концепцию рассказал другу, не знаю, где я ее видел, где я ее услышал, возможно, вообще придумал сам. Допустим, у нас есть две горы. На этой горе находитесь вы, а на этой горе находится богатство, какое-то душевное спокойствие, душевное умиротворение, короче, все блага, которые вы бы себе хотели в жизни. Вы бы, возможно, хотели как-то стать лучше, вы бы хотели выработать сон, вы бы хотели заработать очень много денег, возможно, вы кому-то хотели очень сильно помочь. И вот вы, и вот вторая гора, и между вами огромная пропасть. То есть взять и просто получить богатство не получится, потому что между вами пропасть. Вы, конечно, можете спуститься, но там просто очень глубоко. Не факт, то что после спуска вы вообще как бы сможете подняться на вторую гору. Теперь рассказываю принцип, возможно это проразвучит по-детски, возможно прозвучит глупо, но я лично использую этот принцип и благодаря этому принципу я уже смог раскачать канал, смог сделать несколько телеграм-каналов успешных, смог раскачать не только один тикток аккаунт, в общем я уже во многих сферах что-то попробовал и не планирую как бы на этом останавливаться, потому что я знаю, что благодаря вот этой вот концепции, этому ключу можно добиваться много чего в своей жизни. В общем, мы уже с вами поняли, есть две горы. Что мы можем сделать? Мы можем протянуть два троса. Первый трос – это наше желание, и второй трос – это наша возможность. Каждый из нас может делать определенные какие-то действия. Бывают, конечно, люди с ограниченными возможностями, но даже они, я видел, добиваются каких-то результатов. Поэтому первое – это наше желание, и второе – наши возможности. Это два троса, которые висят между вот этими вот двумя горами. Далее, на этих трассах понятно, мы можем как-то перелезть, но опять же, благодаря одному желанию и возможностям, да, которые нам там как-то даны, мы, возможно, не сможем дойти до тех богатств, потому что где-то трассы будут шататься, где-то они будут неустойчивы, короче, может быть всяких много проблем, так же, как и в жизни. Когда у тебя есть все возможности, есть желание заняться бизнесом, ты лезешь, оказывается, нужно платить налоги, нужно там обращаться к юристам нужно общаться с этими ребятами нужно думать за поставщиков короче так быстро не получится второе что мы можем сделать это построить мост между двумя этими горами это уже задача прикольная и интересная мост состоит из дощ дощечек самые обычные дощечки первая, вторая, третья, четвертая, и допустим это будет около тысячи досочек и представьте то что есть доски прям хорошие такие устойчивые есть доски такие знаете пошатываются есть доски Вообще, как бы, такие прям хилые. То, что если ты на них наступаешь, ты сразу проваливаешься в пропасть. Так вот, наша задача построить как раз-таки этот мост из максимально прочных досок. В моем понимании, одна прочная доска – это два видеоролика на неделю на YouTube-канале. Если я пропускаю два видеоролика на неделю, моя доска становится не прям-прям крепкой. В эту доску также входит ежедневная запись TikTok. Ежедневная запись, шортс на YouTube канал, ежедневная публикация в Телеграме. Когда я начинал свой YouTube канал, у меня была главная задача просто публиковать видеоролик каждый день. На YouTube реально добиться успеха легко. Я видел много каналов, которые добивались, которые не добивались. Но если вы каждый день, допустим, записываете видеоролик, сегодня вам записывать видео сложно, завтра вам записать видео намного проще. Да, понятно, нету. Э, тем каждый день что-то придумывать. Да, понятно, когда вы садитесь торговать, э, с первого дня вы ни хрена вообще в терминале не поймете. Но когда вы посидите там неделю, вы уже в терминале хотя бы кликать научитесь. Понятно то, что ситуации вы тоже сразу не найдете, но посидев месяц-два, ситуации вы уже начнете находить намного лучше. То же самое с ютубом, снимать сложно, но вот так вот ты каждый день что-то снимаешь и результат потихоньку прокачивается. То же самое скилл, ты играешь в обычную игру, у тебя скилл повышается, ты лучше играешь. То же самое в жизни, только многие почему-то этого не понимают и продолжают просто ходите на те работы, которые им всю жизнь не нравятся. Так вот к чему я веду, одна крепкая досочка это ряд каких-то постоянных действий. В моем случае, если вы хотите прокачать YouTube канал, я говорю, это постоянно, регулярно снимать нужные видеоролики. Будете снимать, будете прокачивать не только там монтаж, будете прокачивать создание превью, будете прокачивать свою речь, будете прокачивать свой голос, короче, вот это вот все. TikTok тоже самое, просто постоянство. В моем случае это 1-2 видеоролика каждый день. Потом YouTube Shorts, это каждый день нужно выпускать видеоролик один телеграм-каналы, нужно делать хотя бы один пост в день. И то есть вы понимаете, то есть есть определенные какие-то действия, даже с тем же трейдингом. Я до сих пор каждый день сижу за графиками, хоть и не торгую, но при этом чем больше я смотрю на эти графики, тем больше я начинаю понимать, и тем больше я вижу каких-то, возможно, потенциальных интересных ситуаций, тем больше я вижу отработок, тем больше я понимаю, как вообще... Рынок, и, наверное, главным условием вот в этой вот всем постоянстве это должно быть то дело, которое нравится. Если я буду постоянно записывать видеоролики, да, и оно мне будет не нравиться, но ну, понятно, я рано или поздно брошу это дело. Но в душе внутри мне это дело нравится. И когда я, допустим, переиграл, вот реально ты потерял там кучу денег, тебя уже нет никакого настроения там записывать. Да, блин, э, с девушкой разошелся, да, и тоже, казалось бы, все такое сидишь, весь паникший, не хочется ничего делать, и типа. А ты потом такой думаешь, блин, но ну вот если я сегодня не сделаю вот эту вот досочку крепкой, то по факту у меня не получится вот этот вот мост крепким. И к чему я опять же веду? То, что в голове я понимаю, то что у меня есть две горы. Между горами должен быть крепкий мост. И если я хотя бы один день... Просто вот возьму, пропущу, ничего не буду делать, у меня будет очень хлипкая досочка. Ладно один день, я через эту досочку просто смогу взять, переступить и забрать там все свои богатства и блага, которые я хочу увидеть вот на этой горе, то есть в своей реальной жизни». И то есть, так получается, чем больше я буду пропускать, тем больше у меня будет пустых досочек. И рано или поздно я буду идти по этим доскам и просто свалюсь. Вот просто с этого моста и свалюсь на самую пропасть. А с пропасти подняться, вы сами знаете, это не просто. Потому что, когда ты падаешь, понятно, ты расстроен. Это такие вот в жизни моменты, депрессия, реально ничего не хочется делать. Ну, блин, если ты ничего не будешь делать, лучше не станет. Лучше сделай на всякий случай. Да, ну, через не могу. Ну, тоже бывало такое реально лень. Там уже ну все, прям руки опустились Но то, что ты опустишь руки, это тебе легче не станет Ты упадешь ниже этого дна И потом тебе придется заново строить этот мост То есть придется первую доску, вторую доску, третью И опять же, пока у тебя не появится тех самых два каната А это желание и возможности потому что когда ты падаешь на дно у тебя желание обрывается канаты все падают поэтому ребят просто помните то что если вам хреновый, если у вас там какая-то депрессия вы просто вспоминайте две горы и вам между горами нужен крепкий мост и даже если прям вообще все плохо сделайте хоть минимальные действия чтобы эта дощечка была не как минимум хрупкой да а как минимум устойчивые, чтобы вы в дальнейшем, когда вот будете формировать этот мост, могли спокойно на нее стать и знать то, что эти блага вы сможете спокойно по своим дощечкам перенести обратно. Сколько вам нужно построить дощечек, никто не знает, я тоже не знаю, у меня есть намного э, выше планы, у меня есть намного выше цели, э, пока, допустим, пришли к тому, что есть, могло быть и лучше, но опять же, не без изъян, потому что у меня тоже были такие грустные дни, и я все-таки осознавал то, что да, мне надо делать но ты такой просто ложишься спать и ничего прям не можешь делать но потом я все равно вечером стою, думаю надо хоть, хоть что-то вот сделать вот, вот столечко сделать, чтобы я понимал что у меня хоть какая-то есть надежда в этой э, доске которую я закладываю между вот этими вот двумя горами. Я не знаю, поможет ли этот принцип вам, он звучит как-то по-детски, да, но это та тема, которой я пользуюсь, которой я юзаю и благодаря которой я набрал больше 100 тысяч подписчиков на YouTube-канале, а это принесло в будущем и не один десяток тысяч долларов. Поэтому, ребят, всего вам самого лучшего, не переставайте трудиться, не переставайте верить в себя и делайте регулярно полезные, вещи. Всем удачи, всем профита, счастья мира, добра и всем пока.